Здравствуй, юный геймдевер! Пришло время начать писать свой лаунчер и писать его будем на игровом движке Бус Engine. В этой части урока мы подготовим все для разработки лаунчера, скачаем и установим Boost Engine версии 03. Когда выйдет версия 04, то там будет попроще, этим упрощением мы займемся в этом курсе уроков. Заходим на репозиторий Бус Engine, выбираем релиз версии 03, скачиваем. Создаем папку в удобном месте на компьютере с именем, например, BoostEngine и перекидываем все. Из папки архива Boost Engine 030 Boost Engine в папку Boost Engine Launch. Из папки BIN удаляем папки Android win-x64, win-x86. Для всех процессоров системы Windows 7 Plus нам будет достаточно папки win. По сути она то же самое, что и win-x86, но собран движок с атрибутом и anycpu для всех процессоров. Из папки win удалим все кроме библиотеки движка BoostEngine.dll и исполняемого файла лаунчера launch.exe и его файлы конфигурации launch.exe.config. Из папки code нам не понадобятся папки BoostEngine, Editor, Game, GameAndroid, Test и файл пустышка Папка Лончи, возможно понадобится, а пладжин необходим для основной разработки. Далее из папки игровых файлов data удаляем папки videos, adios, scripts, drawflow, styles, drawflow и все из папки textures. Папку textures о пока оставлю. Из папки Localization можно удалить файл Languages. Это просто список названий языков, которые могут быть в Windows 7. И удаляем папку Templates. Далее можно отредактировать конфиг исполняемого файла, удалив библиотеки, которые не будем использовать. В папке bin, win создадим папки на библиотеке, которые будем применять и приступим к их скачиванию. Заходим в описание на странице скачивания Бус Engine и выполняем описанную инструкцию. Не забываем установить NetFramework 471. Откроем папку лаунчера, как рабочую область для удобства доступа. Настроим путь компилятора в Code Launcher Build CMD и Code Plugin Build CMD. В Code Plugin Program CS по-быстрому уберем выполнение условия для запуска аудио и видео, чтобы протестировать компилирование. Отлично, вроде все работает. Теперь полностью очищаем от ненужного кода. Теперь можно приступить к сайтостроению, верстать. По приколу накинем изображение лаунчера движка CryEngine. Запускаем лаунчер CryEngine, изучаем работу. Видим, что фоновое изображение оптимизируется по ширине. Само окно. Нельзя сделать меньше определенного размера и в ходе записи ролика я установил, что под многие размеры экранов установлен минимальный размер. Делаем скриншот, закидываем в фоторедактор, вырезаем по форме и сохраняем. В папку игровых файлов Data Textures, под именем background-login.png подчеркивание редактируем data-index.html удаляем все лишнее и создаем стиль для установки нашего фонового изображения. Для удобства работы нам нужен браузер Chrome и его меню разработчика при нажатии кнопки F12. Подобрав желаемый стиль, сохраняем в data index. HTML. Подберем стиль окна приложения. К сожалению для Winforms я не нашел стиль, чтобы можно было изменять размер и не было при этом рамки. Скорее придется делать изменения размеров вручную. На этом все, в следующем уроке продолжим верстать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях мнение об уроке, а также свои пожелания. До следующего урока.